Добрый день дорогие друзья и снова с вами Куликова Анастасия. Сегодня мы с вами сделаем роспись подносов жестовской техники, а именно замалевок большого роскошного подноса. Итак, у нас уже имеется зарисовок мелом на подносе белым цветом, набрана белая краска и начинаем с нижних лепесток, лепестков к концу делать замалевок розы. Оттеняем между кубышкой нижними лепестками любым оттенком. Также в центре тоже даем тон для того, чтобы углубить ее серединку. Набираем голубой оттенок и делаем новые цветы по форме васильков. Следующие цветы – это ромашка. Вторая ромашка заходит за нее. Обязательно выделяем серединку более темным тоном. Когда вы рисуете несколько одинаковых цветов вместе, Нужно хотя бы разбавлять по оттенкам Поэтому у меня более светлая ромашка Более темная на заднем плане И немного поменявшая свой тон из рефлексов э, С розовым оттенком ромашка Следующий цветок роза Она более маленькая Самые крупные цветы в центре По краям более мелкие идут они могут быть тех же сортов, что и в центре, но тем не менее более маленькие бутоны. Намечаем по краям маленькие цветы для того, чтобы разложить композицию по оттенкам. Добавляю красный тон красного цветка. Это тоже будет роза. Наметила кубышку. Ее лепестки будут заходить под главные розы. Я закрашиваю там элементарно. От этого цветка идут свои бутоны, менее крупные, среднего размера. Показываем кубышку более темным тоном, например, синим или фиолетовым. И приступаем к другому оттенку. Желтый цвет, тоже роза. Необходимо разбавить композицию, где-то еще по подносу добавить подобных оттенков. Вот там, где мы с вами делали по три лепестка васильков, добавляем серединку. Это не васильки, но делаются они похожим образом. Что-то вроде въенков. Меняем тон на зеленый оттенок и начинаем делать листья. Листья будут как теплые, так и холодные. Можете сразу показывать их тон, которые более темные, более светлые. можно будет показать это уже в прокладке не забываем самые крупные листья это низ букета под ним обычно находится ваша роспись дорабатываем более мелкие листки старайтесь делать Разные формы листьев, когда у вас большой букет, это более заметно, что у вас все одинаково, либо а, есть какая-то интересная разница между листьями и цветами. Берем темный тон, что-то между синего, красного и зеленого, только черный мы не используем. И закрашиваем середину букета, свободные места на подносе. Это необходимо сделать, так как, когда будет э, прописка и бляковка, э, нельзя, чтобы в центре букета оставались э, маленькие просветы самого подноса. Спасибо за внимание! С вами была Куликова Анастасия. Подписывайтесь на канал Творческая Мастерская Анастасия Куликова и получайте обновления на почту. До новых встреч!